Добрый день, друзья. Меня зовут Меликов Низам. Сегодня я буду собирать мужской букет, в основе которого будет стрелица, гелиантус подсолнух, гортензия, алюм, леукодендрон и лист стрелицы. Приступим? Итак, так, ну что, дорогие друзья, я закончил свой мужской букет, значит, немножко расскажу. Здесь, значит, я использовал цветовую гамму, более такую насыщенную фиолетовый. Оранжевый и желтый переходы, соответственно, вы видите. Технически сборка букета была произведена в параллельной технике. В параллельной технике самое главное – это две связки. Всем спасибо. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пожелания.